Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, как поставить самый точный и правильный диагноз в гинекологии. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы не пропустить все самое интересное. В настоящее время... У современного гинеколога есть огромные возможности по обследованию пациентки, начиная от обычных мазков на флору, заканчивая анализами крови на гормональные исследования и инструментальные исследования в виде ультразвуковой диагностики, МРТ и рентгенологического исследования. Зачем же они нам нужны? Об этом я вам помогу разобраться. Давайте представим, что точный диагноз – это домик. У каждого домика есть фундамент, наш фундамент это гинекологический мазов. Это простое исследование само по себе может дать ответы на многие вопросы или подсказать, в каком направлении двигаться дальше. Если нам необходимо произвести осмотр снаружи, мы будем пользоваться кальпоскопом, который позволит при многократном увеличении в 30-50 раз выявить все невидимые глазом изменения. В тех случаях, когда нам нужно будет заглянуть внутрь организма, мы будем использовать ультразвуковое исследование. Это поможет диагностировать нам. Изменения формы, строения, размеров внутренних органов То, что снаружи увидеть нельзя В тех случаях, когда ультразвукового исследования оказалось недостаточно Мы можем прибегнуть к самым информативным методам Это МРТ органов малого таза и рентгенологического исследования. Иногда ответ на вопрос точного диагноза скрывается не во внутренних органах, а в состоянии нашей крови. В этом случае гинеколог назначает анализ крови из вены, который помогает достроить домик нашего диагноза и ответить на вопрос, что случилось. В Альфа-центре здоровья накоплен значительный опыт диагностики гинекологических заболеваний. Поэтому, если вы хотите получить качественную диагностику, обращайтесь к нам.